картинки. Так, что там звук? Да я тут Зарупил. вроде при этот самый, да? Ну вот смотрите, видите, как этот самый. Вы же поймите, кроме нас, практически все обманывают, да? Или чуть-чуть привирают. Мы стараемся максимально подать правдиво, вот. иногда правда стебемся, иногда утрируем, иногда экстраполяцию такую делаем, иногда делаем специальное такое приближение, чтобы показать: вот смотри, вот в этом вот месте тебя обманывают. Вот смотрите, якобы Италия какая-то, разве это реальность? Э -э Вопрос: как строили вот эти все, так сказать, дома, жилища эти? Как их, кто их строил? Какими методами? И на какой хер? Построить, допустим, ладно, если это, допустим, обманка какая-то, макет даже. Ну, допустим, там даже этот самый. Как сюда добираться после рабочего дня тяжелого в Италии? И как э, на работу, так сказать, выбираться отсюда? По трассу или вертолет вот, вот Здесь прилетает? Вроде бы какая-то дорога есть. Ну, вот она одна. А вот эти все, вот эти все здания, вот эти все, вот эти все. Это что, скворцы какие-то или ласточки, которые налепили гнезда там, где чтоб не достали какие-нибудь э, коты или там какие-то человекоподобные твари, да? Вот как это все это дело? А там должно быть подведено э, отопление, э, вода, э, слив говна должен быть, потому что да. человекоподобные все какают и писают, и регулярно, блин, ну, причем, вот понимаете? Вода должна нормально сюда подаваться, сюда, ну то есть уровень, как вы видите. Вот, на машине с гор, я так подозреваю, будут идти эти самые трубы, а где-то отсюда. Mm -hmm. вот, ну, это все девается. Бред сумасшедшего. Как подводи... mm -hmm. подводится сюда э, пища? Mm -hmm. Где тут э, эти самые, так сказать, магазинчики и все такое прочее? Пишет, пишет, а итальянцы не работают. Так, пишешь, даже на море спуститься, блин, заебёшься да, а как они вот блин. туда вот это самое, как они сюда вот спустятся на этот пляж Поплавать. Да? Поплавать, да, хоть на яхте своей, на катере, хоть так вот саженками, да, это самое, да, понимаете это получается все, обман то есть обращайте внимание на все ну на все обращайте внимание, да ну и опять же почему на вот этом застряем? чтобы вы пос посмотрели, осознали поняли, ага, все, не надо это подкармливать, давайте мы будем выстраивать для себя вот это все дело, да, а не для тех, которые там якобы где-то в Италиях что-то показали, какое-то видео сказки дедушки агу или там могу или еще чего-то вот тут вот еще очередные сказки которые рассказывали уже раска... до сих пор рассказывают так Это тут опять вырубой. звук этот самый вот сколько вам говорят что там европа проклятая да, да? замерзнет и все такое прочее да а газ почему-то не отключают вот, и все замерзнет э, Хохляшка, вот 8 лет Обстреливали Донбасс Нет, вот завтра замерзнет Завтра, э, так типа Бля буду, на зуб отвечают, вот все замерзнет да. Сколько вам Трандели Соловьевы И прочие эти самые Кремлевские э, Шапиры. Вот, сколько вам трандели, да. Теперь трандят уже сколько, два года в уши дует, да, что Европа теперь замерзает. Ну хорошо, хоть не свистят. Не, некоторые даже свистят, что Америка замерзнет. да. Или, <свят> или, ну, Америка просто загнивает. Или, ну да, загнивает она, сколько помню, там 30 или 40 лет она загнивает, да. Вот. Потом этот Yellowstone, как и. Е... В общем, еле-еле это самое, да. Или, как другие говорят, типа этого Тюняева, там ледник образуется. Вот, блин, ну, завтра вот начнет. И сразу 3 километра. Слой как в Антарктиде, да. Вот такие операции. Вот, представляете, вот этот открытый бассейн подогревать как надо. Парует. То есть очень, очень теплая водичка. это даже круче, чем бассейн Москва, который вот был в этом самом, в Москве, якобы, да. Вот, к сожалению, я... Не, открытый он был. Открытый, да, открытый, кругловодный бассейн. Огромный был. Вот, ну примерно так вот, где-то высокогорье, вот это хренатень. Кто ее обогревает? Электроэнергии не этот самый, да не хватает, или чего-то. На чем там дрова, рабы там сидят, это самое, и вот так вот трут эти самые, да, ладони вот и прогревает это самое. И кто-то кайфует, плывет, да. Огромная вот эта такая, этот самый, махина, все это. Вопрос, это или нарисовано? Или вот это для вас это самое, до да, которых отключают от электроэнергии, требует. да, ну чисто для того, чтобы достать, да, так сказать, вот, напрячь вас, да, чтобы вы вот, блин, энергию злобы там, чего-то, ну, им же без хавашек, разницы, хавашек. понимаете, насрать, главная энергия. Химингуэй, зачем им коммуникация, они не писают и не какают, они небесное создание, ну у да, это точно. Так, мимикрия это название дали. Так, что здесь у нас от? А, вылазят. Типа яйца такие или слаживаются так, чтобы не быть заметными хищниками. Так, ну, ну вот вот тут видите, звук вот особо как... тоже вроде не, не важен, по-моему, будет пили, Тут какие-то небесные создания. Видите, вот кто их? Биоинженеры сделали. Какие? А вот те, которые за гранью нашего восприятия. А, вот это какой-то идиотский музон накладывает, это листик просто пипец какой-то. Эти Палочники вот эти всякие. Вот этот вообще дубовый листик, поеденный. Так, это что ли было, кстати? Она... Да, вроде не показывали мы это. Да? Угу. Так, вот видите, как эти самые, да? Это что, природа такое создала? Нет, это биоинженеры, которые сотворяют для нашего мира вот это богатство всей этой флоры и вот, фауны. И можно э, вывод сделать еще какой? Они ну, просто как мы. У них такая же структура, по крайней мере, глаз. Они видят. Я сначала понима... не понимаю, что это за листик. Но в целом можно разобраться, если ближе посмотреть, что это никакой не листик. Вот, что это какой-то этот самый. Но обманка рассчитана на наши, в том числе глаза. Значит, и они также выглядят же. как мы. Вот эти вот биоинженеры, которые клепают их где-то на каких-то. В специально отведенных местах да. на каких-то удаленных островах, быть, или даже за этим ледяным барьером, быть, или на даже, небесной сфере. Да, ну, не суть не важно. Не в этой это. мерности имею да. в виду. Ну, они очень похожи на нас. В общем, за таким порталом, через который нам говорят идите, идите. Они туда. только портал, через который можно только высыпать <laughs> от этих тараканов, а обратно ничего <laughs> не, не залетает и не залазит. Вот, вот, посмотрите, это страшный на самом деле ролик для меня, да, вот видите, вот такой жуткий водяной концлагерь, да, вот, э, который люди устраивают для всевозможных видов, животных, рыб, птиц и прочего, Чтобы прочего, посмотреть прочего. на них. И потом не возмущайтесь, что к вам точно так относятся, да, что если вы дикие, опасные, безумные твари, которые даже уничтожают массово себе подобных, как вас куда-то выпускать, как? Вот посмотрите, да, что э, в концлагере этот самый, да хоть какое-то развлечение. Вот Тем приш... более, что делать, если, ну, надо же поддерживать, так сказать, порядок. Вот, пришли какие-то уборщики, да, и вы гляньте это самое, вот это что, это калан, чи да? Калан, выдра. Ну, вот. вот, представляете этот самый, да? Вот, с радостью это самое, все это дело помогает. Ну, хоть какое-то общение. Порядок наводит, видите, вот, социализируется. Ну, представьте себе, это пипец какой-то. Вот вы в этой одиночке, да, в одиночке вот это сидите. Вот мы знаем, что это такое, да. Угу. Вот Хаванулись я нам, что такое, блин. Концлагерь по полной право. У программе. него целый простор был. Он мог там плавать, здесь. Тем более некоторые виды мигрируют, то есть перемещаются на большое расстояние. А тут все. От стенки до стенки. Так, это помощник. помощник был, да? Everywhere. Вот так вот. А что делать? Что делать? Хоть как-то этот самый, да? Ага, вот это ж про елку. Так, ну опять же, ну надеюсь, все уже пора. Это я, конечно, это самое, да, как-то к случайным. Вот. Не подозреваю всех в этом. Вот, но занимались вы этим. Вот пора, уже пора. Все намекают, да. блин, и этот не помещается. Елка сама двигается. Опа! Ну, видите, пора. Видите, вот, какие самые продвинутые персонажи на этом плане? Не заваливая, а? так хотя бы вытянуть. Ну, им, да, угадывай, да, ну, понимаете, как вот насколько этот самый. Недаром же говорят, что вот, блин, коты все время воюют с этими убитыми деревьями. Многобрзными. А. Суровый соро. 15 суток хуйня. если дома сидеть, пролетают. Фу, вообще очень быстро. Вообще. А несколько месяцев в штрафбате это По сравнению с прошедшим уже временем, после этого, до этого тоже хуйня, хули там было. Да, в весело Проскочило, даже было, блин. блин и все. Особенно, когда на нас смотрели другие, да, вот, обстрел начинается, а мы с Яном садимся чай, чай пить. И все эти неебические войны забегают к нам, вот такие болты... Ой, блин. Ладно, дальше. Так. <смех> что -то... Да что-то там дожди в этой... А, ну вот видите, это самое. Ладно, звук тоже выключим, мало ли. Ну, тем более там особо. Королы-мурлы. Это аж пена! Вот, зашла. Видите, нам уже ж рассказывают, да, что там вот Сахары всевозможные, пустыни там, все это дело. Вот, все. Вот Понимаете? Это край земли на самом деле. Вот, которые тоже начинают облагораживаться. Если будет внимание, -то только не вот этих поливать. местных, э, ну, так сказать, недоколыханных, да, которые только на верблядях и, и на Тойотах. Все, и больше ничего не это самое. Тойота это как прибито. Почему опять же? А потому что боевички все смотрели с 80-х по эти самые. Э, арабские террористы ездят на Тойотах. Ну, я не удивлюсь, конечно, если подписаны действительно контакты, контракты какие-то, это, в принципе, ничего удивительного. Но это аж подписано они почему? Потому что большое количество народа не убедили, на Тойота все, и реализовалось, так воплотилось, так сказать, в этой реальности. Не джипы, ни мерины, ну, у нас же было как в этом самом, да, постсоветское пространство, Дж, джипарь. Нет, сначала ваш и эти... Шестисотый... Как они эти? Ж, боевая машина, вымогатели. БМВ. Вот, а потом уже другие эти самые. Так, все, пожалуйста, видите, вот затапливает уже эту пустыню. Затапливает. Вот, Зеленые эти самые. Так что, может, нам все-таки дохрена приврали на эту тему? Вот. А называется типа происходит что-то странное. В Саудовской Аравии а пустыня там заливается <сёк> двушьбя. Что там у них какой-то? Типа в год 5 миллиметров осадка или что-то такое. А тут он налило дв... 25 пять. Вот. А было бы этот самый, занимались бы они не хернй какой-то, да, вот, а занимались бы, облагораживали все это дело. Так глядишь бы, получила бы, появилась бы земелька, почва натуральная, ну, да. А начнёт, не просто вот это... Сначала же должно что-то прорасти, там, чтобы оно землю эту переварило, черви завестись. Ну, да, ну, ну сначала вы... надо, чтобы прошли Люди, туда человеки, а не человекоподобное, да? Точно, наездники, на верблядях прыгает, блин. И на Тойотах. На Тойотах. 28 О. зрителей, так что я так ладно, сейчас это что это? А. Вот, ну вот смотрите, удивляйтесь, да. Опять же, говорили, говорим и повторяем, да, вот э, Будете вот так вот страдать, но вам на замену вот уже готовятся э, разные э, нечеловекоподобные живые существа. Разумные. Ну вот смотрите, э, я сделаю. В конце просмотра, свой вывод озвучу вам. Тут наверно на всякий случай тоже выключим. Вот видите, вот собакевич, да, или собака, вот, зашла в одну комнату. На одного ребенка посмотрела, да, в другую комнату зашла, понюхала, посмотрела, проверила все это дело. Да, тут вот двое детишков находятся, да вот видите это же камеры наблюдения в этом ну, дом так скажем обеспечен относительно да вот, вот какой вы сделаете вывод вот я однозначно это воспринял что не иначе как в этом в этом существе воплотилась ушедшая бабушка, прабабушка. Вот, или какая-нибудь там, ну, неизвестно какого возраста. Ну, это в смысле, самый, да? из родичей, так сказать. Да, непосредственно из родичей. Видите, ходит и проверяет. Ну, как мама или бабушка это самое. Как там детишки, спокойно спят или нет. Да поправить, может, одеялку там, если что, да. Понимаете? Это пипец какой-то. Вот. И в то же самое время у нас происходит вот это вот... На территории постсоветского пространства, где живет единый народ. Вот, э, этому народу сказали, вы тупоконечники, вы остроконечники. И Расс... давайте друг друга херачить. На первый, понимаете? второй рассчитай. Да. Вот. Или да, вот как Ян говорит, на первый, второй. Первые э, пиздят вторых или наоборот. Если вторые не поддаются, значит они пиздят э, первых. Это как вообще Почему? старый анекдот про бараки. Вот, вот, помнишь, первый mm. барак... Ну там жестче, ну поменяем. Ну, да. Первый барак лупит второй а, по, по, в, в эти дни, а, а, а потом меняемся. А, а третьим бараком топят. <свист> в смысле, как дровами. Так. Так что, понимаете, надо же, э, дали вам человеческое тело, ну, начинайте соответствовать этого, вырабатывайте свою душу, как-то очеловечивайтесь Михаил Маленко, ко мне комната так же, овчарка заходит, правда, поутру, когда на прогулку надо выходить, ну, тут уже требует, так сказать, даже можно сказать ну, это вроде как эти, так сказать, естественные надобности, да. А вот это вот как это этот да. самый, да? Или помните, как мы показывали кошка, которая поправляет одеяло на а, кровати какого-то ребенка? Малень... Это, Не, маленький это вообще котенок на на, на там, да, и она за ним поправила вообще.